И Я отрекаюсь от тебя. жизнь кончается не завтра. Я перестал ждать тебя. А ты придешь совсем внезапно. когда в окно нагрянет вьюга, чтобы нам вспомнить, как давно не посещали мы друг друга, да ты придешь, когда темно, и так захочешь теплоты, не полюбившись когда-то, Трех человек у автомата Вот как захочешь, теплоты За это можно все отдать И до того я в это верю Что трудно и тебя не ожидать. Весь день, не отходя от двери за это можно все отдать, Не отрекаются любя, и жизнь кончается не завтра, Я перестану ждать тебя, А ты придешь совсем внезапно, Не отрекаются любя. Не отвлекаются. Так, что еще можно сказать? Не отвлекаются. Лепец меняла Пугачулы Бриф, Пугачулы Бриф, Пугачулы. Очень хорошая позиция, очень уважаю такая, очень сильная женщина заплачет у окна, все женщины заплачут, я тоже заплачу. И у окна, и не у окна, и на кровати ночью, по-всякому бывает. Конечно, грустно, но и счастливые моменты бывает счастливых моментов не бывает без грусти. Иначе мы привыкли к радости, это надо понимать. на бы стала не особо Вот. Вот так вот. Так и скажи, что ты не любишь меня. Я уже забыла эту песню. Снова так и скажи, что ты не любишь меня. Надо вспомнить, надо здесь песни, которые у меня записаны. Я так и скажи, что ты не любишь меня. да да да да да да да, да та та та та та та та та та та та та та да да да да та та та А вот так и скажи, что ты не любишь меня, ты знаешь что да. ты мог бы любить себе Да на кого ты меня бронимеет? Гораздо моложе и веселей. Я и зло дверь отворю, Крепкого чаю ей заварю. Люби ее сильно, Как я не смогла, Люблю ее крепко, Люби за меня. Крикну, Правда, немножко на футбол стол, но не помню точно. Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна. Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна. Сейчас тройку этом надо вспомнить. Первые-то там слова заменила. Потому что настоящий вспомнить не смогу. Сейчас. Да. Надо будет песню прочитать еще раз, выучить то, что нет написано. Я вот тоже помнила, забыла. И посмотреть. Вот это опробный вариант. Та, что с тобой, второй, опять не помню, третий, Та, что с тобою рядом была, Это твой сон, грех, это не я. А если и жаль, нет, то только для тебя, Что я для тебя умерла. Крикнул, а вот это тишина, Снова.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 Сильная женщина плачеку окна. Вот эту песню подбирала на гитаре, как мне трекают телевида тоже. Гитару у меня нет одной струны, порвалась. Надо будет новую заменить, поставить. Попрошу да, чтобы стоял он не умеет. Кстати, тоже стал учиться на гитаре играть. Неплохо получается тоже потом. Думаю, и он выступит, как он с гитарой Вот. Не знаю, моем канале свой там создаст. Может, у меня даже есть какой-то показать нету. вот Надеюсь, и свой сыр за канал. Вот. Тоже песня интересная, как он будет играть и послушать. Считал меня, играть на протепиано. Очень даже хорошо. Дольше мне, кстати, учился играть, играл хорошо так. Тоже думаю, где-то еще играть на синтезаторе. Папа на день рождения подарил ему доплатил 5000, купил его в день рождения, очень спасибо, хороший подарок мне сделал. Вот. Раньше стояла фортепиано, но его пришлось разобрать, маме с братом, и дать это мне сестре, потому что он был расстроен. И так долго не его что, что он, его уже, наверное, не настроить. А нести по лестнице такой тяжелый нигде не смог, пришлось разбирать. Когда пришла, вот, играла на нем с этой крышкой, которую мы делали, она была расстроенная. Вот. Когда пришла один раз, она уже была разбитая. Барасклассно задела, она развалилась. Вот. Пришлось его разбирать. Такое было дряхлое, видимо. Шо, что еще я там не оказалась с него ночью, ночью вот, там на ослезла. Брат не знает, не пострелал к маме. Вот. Ну, вот. Но зато вот, тут можно и разные инструменты переключать вот что звучат по-разному громкость регулировать тоже неплохо не так надеюсь раздражается серии хотя бы не расстроенная но не расстроится я думаю вот. не знаю на чем мне получается играть больше не знаю на гитаре можно играть из одной стороны но как уже не тода будет Настраивать на другую, последние две не настроить будет, без, без третьей. То есть, или там, первый без последний помню, какая из них. Какой-то из них там нету э, пришлось его отогнуть, там, там, закрутить. Вот. Ну, спасибо. Ладно, свидание. Поколе ночи. Спят усталые игрушки, книжки, спят одеяла и подушки ждут, ребят. Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам присниться, Ты ей пожелай, баю бай. Вот я уху еще не убрала, все. куки никак не доходят, жалко убирать. Потом уберу как-нибудь. В сказке можно покататься на луне, качаться на Луне и по радуге промчаться на коне, со слонёнком подружиться и поймать киро-жарктицы ты пожелаю. Вот мама мне колокучек привезла из Екатеринбурга паю должны все люди ночью спать. Паю-паю, завтра будете день пять. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай. Баю, баю. Ну вот, если сейчас смотрите ночью, то спокойной ночи, если встретите утром, то хорошо вам. Ночью с ночь. До свидания.